День Победы. Так уж бывает, что в память человека что-то врезается с особой яркостью и остается на всю жизнь. В воспоминаниях Марины Еремины так врезалось празднование 20-летия Победы. Ей тогда было всего 6 лет. И как все воспитанники ее группы детского сада, она принимала участие в театрализованном зрелище, посвященном этой дате, которая проходила на Одесском стадионе в парке имени Шевченко. В замысле организаторов мероприятия была идея воссоздать момент, отображенный на юбилейных медали и монете, очеканенных по этому поводу. Советский воин в развивающемся на ветру плаще несет на руках спасенного ребенка. Дети должны были бежать по полю от предполагаемого врага, а солдаты, заслонив собой малышей, поднимали будущие страны на руки и несли их в светлое завтра. Солдат вызвали из какой-то части, а детей отобрали в ближайшем детском саду. Несколько дней на стадионе шли репетиции. Марина приходила со всеми, помнит она, что было очень жарко. В сейчас часто лето наступает в мае, так было и в тот год. Солдатики в касках и плащах мучились от палящего солнца. Зато малыши бегали в летней одежде. На ней самой было белое платье с огромными яркими синими васильками. Неожиданно, когда ребята бегали по зеленой траве стадиона, прогремел гром. И Марина в самом деле испугалась, решив, что началась война. Слезы хлынули ручьями. Солдат, который должен был нести ее на руках, стараясь успокоить ребенка, сказал «Я никогда не дам тебя в обиду». Посадил ее к себе на плечи и понес через весь стадион. Через несколько дней состоялся грандиозный праздник. Все прошло хорошо, и в детских воспоминаниях остались яркие бумажные гвоздики, парад ветеранов, тогда еще молодых, улыбающихся, сосед дядя Леня, который шел в колонии победителей, блистая медалями, закрывавшими всю грудь, праздничный салют, плачущие женщины. И атмосфера того дня была пронизана ярким солнцем, и ожиданием счастья, только счастье. Потом, 9 мая, в жизни Марины были разные, но этот кис запомнился навсегда. И вот снова май, и снова праздник. Теперь она, 29-летняя разведенка, с пятилетним сыном на руках и полной пазухой проблем, пытается веселиться в компании сослуживцев. Она, может быть, бы и не пришла на этот пикник, но главбухша намекнула, что приведет родственников давца, а вдруг? Давец оказался лысым и с двумя детьми. Разговор не клеился, и он и она понимали, что пришить свою неустроенность к чужой невозможно. Общего ничего, люди они разные. Вот и сидели, глядя в землю, ели необыкакие шашлыки и думали о своем. Вдруг кто-то из присутствующих начал разговор. Дескать, праздник устарел, пусть его празднуют пожилые, а у молодых свои ценности. Ему стали возражать. У каждого кто-то остался на той войне. Боль общая, скорбь общая. Давец, до того все больше молчавший, заговорил громкое и с чувством. «А у меня сложилось так, что я в мирное время столкнулся с той войной». В год двадцатилетия Победы я тогда солдат. Участвовал в инсценировке, как наши детей спасали. Одна девчушка тогда и вправду решила, что война началась. Сколько ужаса было в этих глазах. Верите? До сих пор все это в сердце. Не хотелось бы мне, чтобы мои дети войну испытали. Да ничьим детям я такого не желаю. А на девчушке было белое платье с синими васильками? да «Ну, здравствуй, я никогда не дам тебя в обиду». И эта фраза стала ключевой ко всему тому, что последовало далее в их жизнях.